Блядь, чё, э, там что? Чё... Ёб твою мать! Я хруст, хруст, хруст, хруст, позорная Меня кто-то как гранью напоил Теперь лезет вся тесня, очень сильная тресня И дрёжный пыль поносной прёт меня И Блять, ёбану в рот, я сейчас обозрусь, давай Пусть быстрее! Бля, по носу дней, и меня пузырка на гормин, на ты не нахуй